на Грифона. Все кого можно было спасти уже на том берегу. Ну и чего ты добился? Из-за тебя погибли многие войны, Но спасены мирные жители. По твоему нужно было бросить их на верную смерть? Кто ты? И куда мы летим? Я Лана, дочь воего демонфора. Мы направляемся к моему отцу. Он сейчас собирает войска в лесу. Нежит повсюду. И мы не знаем пока, что делать дальше. Хорошо. И я хотел бы поговорить с ним. Отец. Этот следопыт спас сегодня жизни многих горожан. Он приказал отступающим воинам сражаться, и многие послушались его. Затем он удерживал мост. В одиночку? Чего в тебе больше, следопыт? Храбрости или безрассудства? Если бы не мое безрассудство, многие горожане погибли бы. В лесу я приказала ему отходить вместе со всеми. Но он не подчинился. Послушай я тебя тогда. Нежить перебила бы всех мирных жителей. Однако войны для нас сейчас неизмеримо более ценны, чем горожане. Они пошли за тобой и погибли. Ну ладно. Как твое имя? Откуда ты? Я Эльхант, следопыт из южных пределов. Слушай меня, следопыт. В лесах есть несколько поселений. Там наверняка укрылись отступившие от города войны. Нужно, чтобы кто-то собрал их. Я увожу войско в город, звенящей воды на склоне горы Мира, где нежить не сможет окружить нас. Я хочу посмотреть, каков ты в деле, следопыт. Собери всех воинов, которых сможешь найти в лесах, и жди нас возле крепости твердо камень. Я со своим войском вскоре подойду туда. Я не привык повиноваться, Воевода. Но в твоих словах есть здравый смысл. Да будет так. Так, всем привет, ребят. Всем здорова. Всем здорова! Микрофон Ашкипер, а значит, мы продолжаем прохождение игры Героев Ничтожных Империй. Сейчас у нас вторая миссия, если кто не помнит Теперь вспомните, а кто не знает Скажу, вторая миссия Вот, и часть вторая Соответственно, видео по ней Вот, и говорю, про, э, повторюсь вернее Что проходить мы будем э, Очень долго, каждую миссию Трепетно, нежно, потому что Прям будем каждый уголок карты Осваивать и изучать Чтобы, ну, чтобы было интересно В любом случае, и вообще и, и посмотреть Потому что я очень ну, очень хочу показать эту игру вам всем, да, чтобы вы оценили, прониклись Потому что я говорю, не каждый эту игру видел, мало, вообще очень мало народу видело эту игру Соответственно, почему бы нет, почему бы не посмотреть мы Медленно входим Так, здесь, как всегда, осматриваемся, что мы можем забрать, ничего интересного Так, в начале ролика, кстати, вы, наверное, увидели ролик с последней части Я его просто вставлю на всякий случай, чтобы, так сказать, памяти освежить я слышал воевода Приказал тебе собрать отступивших солдат Возле крепости Твердокамень Прими это заклинание, Эльхант Думаю, оно тебе пригодится Магия — удел друидов Я воин, а не ведун Магия — грозное оружие в умелых руках А сейчас не время отказываться от оружия Возможно, ты и прав Что ж... Надеюсь, это заклятие окажется полезным. Да, древо жизни. Заклятие замедления. Мы, кстати, его обязательно испробуем. На быстрых кнопках... А, ctrl 1 Ну, я не буду заморачиваться с кнопками. Так, убиваем сначала главного их, вот этого красненького, потому что он станет. Он уменьшает статы после удара. А нам это совершенно не нужно Ну терпимо Не так уж и много они отнимают Можно под ними постоять Причем аура действует в принципе довольно таки долго Раньше эти хвостатые твари не вели себя так нагло Их вожак От его укуса я чувствую слабость Кружится голова Наверняка на его зубах был яд Ну вот про это я и говорил Только нас никто не укусил Врет он все Сами видели Ну ничего страшного Эту неприятность мы тоже переживем Так, зелий мы преимущественно не покупаем Потому что супер много, супер много зелий нам будет попадаться походу Вот, поэтому смысла никакого нет Опять же, кстати, забыл предупредить в прошлый раз, да, в первом части Кстати, первая часть, подсказочка сейчас в правом верхнем углу у вас появится Прямо сейчас Вот, можно будет перейти, если кто-то не смотрел первую часть Потому что начинать надо сначала, чтобы не пропустить Компания здесь довольно-таки интересная Будем делать все дополнительные миссии, получать Послушай, опыт. Следопыт не мог бы ты мне помочь? Вчера моя жена с другими женщинами отправилась в западный лес за ягодами. Их нет до сих пор. Страшно представить, что могло случиться с ними. Вся эта нежить и темные твари, что появились в лесах. Прошу, спаси мою жену. Неужели ты сам не можешь позаботиться о собственной семье? Но ведь я не воин. А чаще нынче кишат ужасными тварями. Помоги мне, умоляю. Хорошо, я сделаю, что смогу. Ну сейчас пойдем искать жену. Так не помню, здесь есть что-нибудь. Нет ничего, да? Воины! Город зарипал, но война еще не проиграна. За мной! Дадим бой нежити! Мы идем, следопыт. С нами сила леса. Так, подобрали ребяток по дороге. Хорошо, они нам очень помогут, потому что мы там в соло маловероятно, что справимся. Так, э, помнится, мне там что-то есть. Надо, надо проверить, сходить. Или я... А, нет, что-то есть, да. Вот. вот она, ручка. Ручка. Показываю, что там что-то есть. Прямо на мейке что ли? А, теперь не могу... А, вот-вот-вот, вот здесь. Гремучие зелья. Угу. Что это за гремучие зелья? Сила атаки плюс 2 прибавляет. Ну, разумеется, эффект временный. Сколько он там идет? М -м эффект действия. Время не показывает. Ну и ладно, не принципиально. Главное, мы знаем, что это временный эффект. А остальное не важно. Так, в первую очередь убиваем крысу. Черные колдуны превращают мертвых женщин в нежить. Смерть темным тварям! Так, в первую очередь здесь нужно убить как раз-таки вот этих черных колдунов, потому что они поднимают нежить из земли, из-пода. Я не того убиваю, что ли? я не дошел еще. Не того. Ну, видно, да, что они прям, ну, огромными количествами на самом деле поднимают зомби, если их не трогать совершенно то неизвестно еще, чем все кончится. Ну и хорошо. Маленькая, но победа. Так, отлично. Сейчас пособираем все, что тут есть. Ребят уже можно строить с той стороны. Им тут делать нечего. Денежки, которые нам тоже пригодятся по дороге однозначно. Это я вам могу с стопроцентной уверенностью сказать. Денег нам нужно будет очень много, так как всяких там очень много. Ну, кстати, да, в этой же миссии уже будет видно, что здесь появится еще один магазин. По-моему, только один. Это магазин со шмотом, где можно будет... Так, зайдем, кстати, в задание задим, Где можно покупать разные шмотки, да, которые у нас, э, это, кладутся в инвентарь. То есть вот здесь. Богато, богато довольно-таки. Кстати, разрешение увеличил этой игры э, до Full HD. По идее, картинка Следопой, сейчас должна быть Ты нашел её? Скажи, нашел! Я видел твою жену. Вернее, то, во что я превратили, некроманты. Мне пришлось... Упокоить ее. О, горе мне! Да будут вовеки прокляты некроманты. Я клянусь, что отомщу за твою жену. И за других эльфов, павших от рук прислужников смерти. Возьми, возьми вот это. Она должна тебе пригодиться. Так, колечко, по-моему, да? А, нет, шапка охотников. Максимальное здоровье и скорость атаки. То, что нужно, как раз таки. Так, людей этих мы вперед тащить не будем за собой, потому что там довольно-таки много крыс и так далее. Поднабиваем себе опыт лучше. А, да, кстати, насчет предыдущего видео, ещё, э, я забыл сказать, предупредить, вернее, что здесь количество опыта на уровне ограничено. То есть вот э, на прошлом, на, на первой миссии мы набрали. Мы пойдем с тобой, следопыт. И все, и больше нам не давали. Так, вернем их сюда, и сами пойдем гоблинов мочить. А что он один? Где друзья? Ой. Так, тормозим сразу. Еще попробую увидеть их. Тут вот этот, да? Все, по-моему, да, все Тех что, тех ядовитых я перебил Ну, а эти уже не так страшные Под ними можно и постоять Сколько? минус один, по-моему, отнимают, да? Да-да-да, по минус один Можно, кстати, посмотреть Колющий урон, кстати говоря, идет У нас 5, У них атака 3. да, значит, по минус 1, Ну, соответственно, они нам ничего так Хотя нормально так снесли не ожидал я Ну у нас просто пока персонаж еще Вообще ни о чем Я даже таргет не буду ставить на какую-либо цель Потому что он сам разберется Ребят мы захватим попозже Сейчас э, там трупоеды еще будут Ну много всяких интересных Мобиков Нежити Так, отвар здоровья соответственно Который увеличивает, ну не, не увеличивает А восстанавливает нам здоровье Но сейчас мы не будем конечно его юзать по сути смысла нет. Вот эти ребята очень жесткие. Ну, поубиваем, наверное, сначала. Хотя нет, вообще в первую очередь лучше бы, наверное, по этим пострелять. Да, таким темпом будем медленно, плюс их еще идем мы довольно-таки медленно, что еще больше убивает. Мы не можем очень быстро от них убежать. Но скоро они будут возвращаться, благо они э, о, привязаны к одному и тому же месту И у них есть радиус, э, который, по которому они будут тебя преследовать То есть благодаря этому, конечно, гораздо проще с ними разбираться Но долго, понятное дело, что долго, потому что еще ничего нет, пустой э, Урон вообще ужасный, э, ходишь медленно Надо подальше уйти И стреляешь медленно, поэтому да. Нам придется повозиться. Потому я и говорю, что на миссии будет много времени уходить. Потому что, ну, вот первая, первая прокачка самая, она очень. Очень-очень долгая, к сожалению. Но в этом и прелесть игры на самом деле, потому что, ну, она такая непростая в итоге становится. Потому что попробуй, вот его убей. Со временем начинаешь примерно понимать, докуда они доходят. Э, Начинает разворачивать, чтобы заранее ставить таргет, и уже. Стрелять по цели. Которая тебе нужна, чтобы пораньше ее раздамажить. Три шота дали, но он нам ответит. Ну, урон тоже небольшой, но пока что рисковать особо не хочется. Вот сейчас. О, я же говорю, да, предугадывать уже можно. Ну, я говорю, сколько я в нее играю, поэтому понятное дело, что... Так, кстати, сколько у них атака сейчас? 4. А у нас защита от рубящего 5. Отлично, они будут по минус 1 нас отнимать, так что мы от них тоже, наверное, отходить не будем, убьем так. Так, кстати говоря, вот это хорошо. Маны, конечно, понятное дело, нам почти сейчас не нужна, потому что у нас всего лишь один навык. Вернее, один свиток. Но это временно, потом у нас соберется. Так, нужный нам комплект, мы будем его составлять. Нужный именно нам. Кстати, у нас по регенерации все не так уж и радужно, да? Ну, ладно. Всего лишь два. Как раз было ноль, стало два. Когда я прибавил. Но регенерация нам тоже очень сильно пригодится, потому что мы очень часто будем э, использовать всякие навыки. Поэтому все равно будем качать э, регенерацию мана однозначно. Это урсы. Знакомьтесь А, нет, это гнол Гнол, гнол, други, другие, извиняюсь Дезинформация В первую очередь, да, надо всегда стараться вырезать э, вождей Вот это вожди То есть, вот он Гнол, вождь Атака 19, режущая А это простой гнол То есть, он не, не, не настолько опасен Дольше, Дальше идут, чем я думал Ой Мисклик, сори ну, мы плюс-минус никуда не торопимся. Вот, что бывает. И с гоблинами, кстати, то же самое. Э -э они расходятся, какая-то часть э гнолов и гоблинов, когда ты убиваешь э их вождя. Соответственно, потом проще их убивать. Ну, и, соответственно, быстрее опыт накапливать. Поэтому самое главное всегда убить вождя. Ну, это сейчас, опять же, на первых этапах игры, потому что сейчас-то... Важно Потому, Ну, чтобы Быстрее убивать э, всю, всю эту вот Нечисть Которая заполонила леса нашего атланта Любимого с вами Затем это будет не так критично В какой последовательности Кого можно убивать Вот вроде такой здоровый сундук, да, и там Зелье, отвар здоровья Мы туда пройдем? Пошли. Это пропатченная версия какая-то, но на самом деле э, я считаю, что та версия, которая была у меня, именно вот лицензионная, она гораздо лучше и гораздо качественнее работала, чем это. Конечно, да, здесь немножечко переработки баланса, особенно в области э, сражений именно идет, потому что там, ну, какой-то дисбаланс они все равно убрали, ребята поправили. Я, кстати, даже не знаю, наверняка это, ну, люди, которые просто сами играют в эту игру. Так, у нас больше ничего здесь нет, окей. Так, ну что, ребят можно будет сейчас гоблинов добьем Ее, наверное, подведем поближе, чтобы потом их долго не ждать, когда они будут переходить Здесь нам нужны будут все войска, когда мы будем атаковать Ну, это вы увидите сами уже А Они идут атаковать, точно, как раз таки Так, подводим с наших ребят Ой, где наши ребята? Вот наши ребята Подводим поближе что-то было. Ну, вернемся как закончим. Э, с, с этими товарищами. Это уж больно. Вот, кстати говоря, мы, наверное, сразу начнем э, с их вождей. Потому что часть их разбежится сразу. И это нам на руку. Вообще нужно было, кстати, опять же, их затормозить немножечко. Ну да ладно, уже не так важно. Так, все, вот, они начинают разбегаться. Невзирая на то, что вот перед ними прямо стоит. Куча наших морпехов Эльфов-копейщиков ну, последние, да, убьют без меня Отлично Так, собираю то, что лежит здесь Кстати, да, миссия не такая уж и длинная, я ошибся Сама по себе, да, миссия не длинная Именно время уходит вот на такие вот манипуляции с врагами Потому что приходится это делать, хочешь ты или нет Можно было, конечно, да, всех их бросить Но мне их жалко Давайте будем честны Они же тоже эльфы Так, вывезем их сразу сюда, потому что они нам будут нужны при атаке. Приветствую вас, воины! Именем воеводы Манфора я приказываю вам следовать за мной. Мы идем в долину, где собирается войско эльфов. Мы не можем идти с тобой, следопыт. Атака гоблинов может повториться. К югу от этого поселка их лагерь. Если мы покинем селение, гоблины обязательно нападут, и тогда жителям не сдобровать. Ты прав. Мы не можем лишить мирных жителей защиты. Что ж, оставайся здесь. Пусть твои воины охраняют селение. Я уничтожу гоблинов и вернусь с победой. А вот пойду уничтожать гоблинов. Здесь у них как раз-таки лагерь расположен, и мы будем их выносить. Сейчас... Вот, кстати, мастерская артефактов, это то место, где у нас продаются всякие ништячки. Я не помню, правда, наших денег хватит на что-либо, да, на что-то хватает. И что же мы купим? И стоит ли? Так. Здоровье, скорость передвижения, мана. Так, ну ману мы точно брать не будем. Защита от всего плюс 2. Вот, конечно, это крутая штука. Скорость передвижения, конечно, очень сильно падает, но, наверное, мы все-таки возьмем. Так, купим пока то, на что нам хватает. А на обратном пути, возможно, у нас будет достаточное количество денег, чтобы взять все остальное. Так, убиваем, опять же, в первую очередь вот этих ребят. Так, э, войскам наводим, чтобы они шли вперед Ой-ой-ой как-то Неприятно Когда-то гоблины причинили нам много зла На юге Атланты их больше, чем здесь И я имел возможность хорошо изучить их повадки В каждом отряде есть вожак Своей одеждой он выделяется среди других Если убить его, остальные разбегутся в панике про что я и говорил Так Исключительно целим вожаков сейчас Потому что они наибольшую опасность представляют Так, где-то тут что-то лежало Кстати говоря я это пропустил Или я собрал, просто внимания не обратил Такое вполне возможно Так, тут ничего Ну, значит, да, значит, я пропустил Вернее, не обратил внимания Что уже собрал Тогда успел Может, все-таки Да нет Ну, собрал так собрал, ничего страшного Поехали дальше Ну какие же кривые лучники, кометы, это просто нереально. Первое время очень долго идет, потому что мы убиваем таких себе врагов. Ну, очень много, ребят. Так, ну, при переходим к первоначальному плану, целим самых главных вначале. А то, что то мы начинаем поседать уже по войскам. какой-то ништячок Но в итоге, да, потеряли очень много людей К сожалению, но ничего не поделаешь Здание можно уничтожать, но у нас очень много времени на это у Сейчас урон очень плохой И мы не будем заморачиваться на дальше да, мы убили Мы уничтожили все, все свое войско Так сказать Это нехорошо Так, отправляем людей домой А сами воюем Так, надо убить еще раз их босса <coughs> чтобы он меня не раздражал так, регенерацию здоровья увеличиваем. Это нам тоже необходимо будет в любом случае. Жирненькие. Но это сейчас пока что они жирные. То есть в дальнейшем мы с одного выстрела и будем уничтожать. Невзирая на количество их хитпоинтов э, и защиту от колющего нашего урона. Они сейчас просто больше времени, на самом деле, у нас отнимают, чем представляют какую-то угрозу. А, еще живой один. Не доглядел. Больше гоблинам не проливать невинной крови. Возвращаемся в поселок. Да, очень много своих морпехов я, к сожалению, потерял, но ничего не поделаешь Это война Ну, зато вот, спасем еще немножечко людей Так, это мы получили кольцо, что за кольцо? Так, максимальная ману лично. Да, денег Благодарим сейчас. тебя, следопыт, мы пойдем туда, куда ты поведешь нас мана нам по сути сейчас ни к чему, по большому счету конечно регенерацию мы прокачиваем максимальное количество пока не обязательно, поэтому поэтому оставим все как есть можем немножечко поступиться маной и прибавить себе здоровье так как здоровье сейчас гораздо важнее именно вот в, нач... в начальной стадии прокачки Самое интересное, что уничтожение зданий тоже дает опыт, но если я сейчас начну их колотить, я могу, конечно, это все вырезать, но не будем, так сказать. Я больше чем уверен, что я все равно получу максимальный уровень, поэтому не буду акцентировать внимание подобных вещах. Потом, когда будет уже большой урон, хороший рейндж, чтобы было удобней, я их буду уничтожать просто тупо. Не, замечать не будем даже на самом деле. Все, забираем всех остальных ребят и идем... Дальше, на общий сбор Все гоблины мертвы Селение в безопасности Вот добрая весть, воины Отныне мы подчиняемся приказам этого следопыта Да, именно так все и происходит Эх, А что ты будешь делать? Так, выделяем всех и идем вперед Хотя, наверное Ну да, на... пойдем вперед Э, с ребятками уничтожим всех этих гнолов. Не вижу здесь ничего такого страшного. Так, как опыт мне за их урон тоже идет. Да, нормально Нормально мы их уничтожим Никаких проблем Кстати говоря, если честно не помню Делится ли опыт э, То есть, к примеру, пол, полноценно ли опыт Идет э, к твоему герою После того, как юниты твои Уничтожают соперника Любого врага Вот это, конечно, да, этого я не помню Но все равно, не так уж и много миссий здесь С войсками Ну, хватает Наиграться в любом случае успеваешь. В любом случае будут миссии, где еще Остается еще очень много всяких юнитов противника и ты а, ну типа уровень твой уже максимальный для этой миссии, так что даже если здесь мы не нагоним там тот опыт, который нам нужен, мы его нагоним в другой раз. Так скорость передвижения сразу увеличиваем, потому что мы очень сильно по ней просели в результате того, что там мы... что мы надели кольчугу. Да, да, да. Вот он источник маны магической субстанции, творение друидов позволяющий любому путешествующему магу пополнить свои силы а раз я тоже владею заклинанием значит эти источники теперь пригодятся и мне да кстати это пополнение источник который пополняет и ману и жизнь Хитпоинты, поинты так сказать мы будем сопровождать тебя к твердо камню нормально смотрите так и наберем веселую компанию вот маги очень жесткие. Это, кстати, орки, да, приятно познакомиться. Орки-эльфы, эльфы-орки. У орков очень жесткие маги на самом деле. Особенно на первой стадии игры. Сапожки Так, что они у нас дают От колющего, от дробящего Максимальное здоровье Уменьшается регенерация и от магического да. А эти защита От колющего, максимальное здоровье Скорость передвижения -ху -ху. Мы их пока оставим Но надевать не будем Надевать мы их не будем точно пока что все равно по статам плюс-минус мне нравятся мои первые сапоги, которые из первой миссии выпали. С тех же орков, кстати говоря. Так, тут мы все подобрали, да? Ну, кроме источника, источник нам сейчас не нужен, у нас все целое. Кстати говоря, вот это жизни. Количество твоих жизни, которое восстанавливается в следующей миссии. То есть, если ты расходуешь две то на следующей миссии у тебя все равно будет две. Это очень важно. Потому что, даже я очень много играю в эту игру. Ну, частенько бывало, что умирал в одной миссии там два раза. Есть просто некоторые ловушки, так сказать, в этой игре. В определенных миссиях. Про которые ты однажды забываешь, или просто не рассчитываешь свои силы где-то в каком-то сражении. Из-за разнообразных станов ты не можешь убежать или, ну, вот что-то в этом духе. Такое встречается здесь. Блин, вроде немного, да, а при этом так умирают союзники. Так, этих мы отправляем сюда недалеко. Сейчас мы сначала все здесь соберем. Рад соберем видеть тебя, следопыт. Когда-то я бегал с луком по лесу. Только времена эти давно минули. Я старый хочу передать кому-нибудь свое умение. Благодаря этой ауре тебе и твоим лучникам будет легче попадать в цель. Да, кстати, вот она аура, на точность. Но, к сожалению, уменьшается скорость атаки. Какие странные следы. Что за неведомый зверь мог их оставить? Ой. Конечно, мы последуем за тобой! Вот так у ребята. Давайте даже ауру активируем. Здесь же не да? Минус 35 скорости атаки, да, все таки есть, как я и говорил. Что скорость атаки понижается, да, но при этом повышается точность. Поэтому тут нужно выбирать. Да, когда вот такие маленькие кучи, сильные враги, лучше активировать, конечно, эту ауру, чтобы плюс-минус все в цель летело. А когда огромная куча, прям толпа врагов идет, нет смысла в этой ауре никакой. Ты все равно бы Помогите! Мы поможем вам! Воины! В атаку! Так, ну этих ребят однозначно нужно Разнести, их тут быть не должно Так, э, сделаем так, чтобы эти Не очень быстро подходили А мы их при этом хорошо разваливали причем их довольно таки большое количество на самом деле я не очень жесткие как же умирают просто умирают без остановки. Можно, конечно, моим отойти останутся их войска, но они, по-моему, тоже передаются мне, и от этого тогда никакого толку. Причем умрет еще больше людей тогда. Да, ну вот смотрите, сколько потерь. Просто огромное количество, к сожалению. Спасибо, следопыт. Без твоей помощи мы бы не справились. По приказу воеводы Манфора, вы должны следовать за мной. Мы собираем армию, чтобы дать бой нежити. С радостью, но нас осталось мало. Большая часть отправилась к Твердокамню на помощь феям. Были среди них и кентавры. Ты же знаешь, они прирожденные войны. И никто не вернулся. Вместо наших братьев с той стороны пришла орда нежити. Ну, это очень прискорбно. Мой долг, на самом деле... Собрать всех уцелевших. Отправляемся к Твердокамню. Ну что ж, э -э, едем дальше. По-моему, тут есть Минотавр, если я не ошибаюсь, и нам его нужно уничтожить. Я и говорю, да, видите, очень долго по времени э, проходятся все эти миссии, но ничего страшного. Я надеюсь, Иры... Так, давайте-ка мы оставим их на месте, чтобы они ни при каких обстоятельствах никуда не бегали. О, кстати, хорошая штука. Такое существо убить будет да, нелегко. Это минотавр. Кажется, их называют минотаврами. Я помню рассказ друидостранника. Минотавры очень сильны. Нельзя позволять им приближаться. Ну если я так быстро буду бегать Священные камни наполняют нас жизненной силой Я привык полагаться только на свою выносливость и опыт Но иногда помощь магии оказывается очень кстати Кстати, да, забыл упомянуть про такие камни Они добавляют к статам очень неплохо Блин Не кехнуть бы еще Так, мы выбегаем, потому что там наши лучники смогут помочь Нифиг на себя, как ты меня так и пристрелил Ну, тупо очень мало. Сколько у него хп? 800. Сейчас попробуем отбежать. Так, и отбегаем. Ну, вот уже лучше. Офигеть, вот это, кстати, неожиданно. Но мы очень хорошо, ну, 300 осталось. Уже, уже лучше, гораздо лучше. Повторяем ту же операцию. Должны его наказать Ну ладно, получим еще раз А, нет, не получим, шикарно Так, э, скорость атаки увеличиваем Потому что, ну, это вообще никуда не годится Так, наручи одеваем Несмотря на то, что регенерацию ману уменьшают Защита от всего Регенерация здоровья нет, их одевать не будем Эти мне не очень нравится. Все, поворачиваем, идем дальше Нежить нам уже не так страшно. В принципе, это почти, почти пришли, да, уже осталось совсем немножко. Не забываем чекать, разумеется, каждый уголок, каждый уголок тропинки, чтобы ничего не пропустить. Нежить наступает! Руби их! Топчи! Кентавры бьются с нежитью! Нужно помочь им! В атаку! Ну, вот они, кентавры, красивые, а? Разве не прелести? Шикарно выглядит. Хоть мы и справились бы сами, но спасибо тебе за помощь, эльф. Одно плохо. Пока мы отбивались от проклятой нежити, колдуны уволокли фей к старому кладбищу. Отправляемся в погоню! Мы, пожалуй, сможем их нагнать, если пойдем паучьей тропой. Она короче, да к тому же на главной дороге сейчас полно трупоедов. Так что пауки — не худший выбор. Тогда вперед! Нраву кентавров буйные и необузданы. Иногда они даже кажутся мне дикими животными. Но это верные друзья. И в борьбе с нежитью они обязательно встанут на нашу сторону. Особенно если я, лучший воин Юга, поведу их. Какой слышно а? Да, да, заметили? Весь в меня прям. Так, проверяем здесь. Нет ли ничего такого еще ценного для нас? Нет, ничего нет. Поэтому, да, поехали спокойно вперед. Так, разумеется, что мы будем сейчас делать? Мы, конечно же, пойдем по обеим тропам. Абсолютно... Абсолютно точно это будет именно так У нас кстати, маны нет Ну ладно, мы не будем активировать ничего Никаких зель юзать не будем тоже Сейчас подманим их Вот это, кстати, лайфхак Эта толпа не дает им пройти Ты меня Хотя они пошли Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, тихо О Они идти, они, конечно, ко мне идут Но, по крайней мере, сколько урона получают Нереальное количество Ой, каких много-то оказывается они... Ай-яй-яй-яй, -а -а -а -а -а -а, тихо-тихо это было опасно. Так, пожалуй, надо активировать их всех. Пускай уже воюют. Надо было сразу, кстати говоря, так сделать. Ну да ладно. Они загрязли все на меня и просто не стали обращать внимание на... ...кого-то еще. Так, увеличиваем скорость атаки. Чем больше, тем лучше. Скорость атаки нам никогда не повредит вообще. Это мы такой, такой армией с ними сражаемся Представляете, что бы было, если бы я пытался один это делать Какое-то время я это делал один, то есть я оставлял их очень далеко И пытался как-то сам с, с ними разбираться Так, теперь, что мы делаем Мы их оставляем тоже здесь э, В так сказать, позиции Лучников подводим чуть ближе Скорее даже вот с этой стороны мы их, наверное, построим не помню, надеюсь, пауки до них дойти не смогут Потому что с этой стороны у нас как раз начались паучки Так, по-моему, по дороге здесь ничего нет Но мы тоже проверим на всякий пожарный Какой у нас маленький рейнчик? Чё я как медленно иду? О, просто в упор подхожу к пауку, чтобы им какой-то урон нанести Кошмар Тихий ужас Но в этом случае здесь Вот, понятное дело, да, что это вот Прям Лидер, лидер пауков в этом случае к не, к не, его в первую очередь не нужно, нельзя убивать категорически. Запрещено это делать. Но мы, наверное, все-таки его убьем. Потому что он выпускает какую то там... Не знаю, как объяснить-то. А, тут написано. Паучья месть. Получая действие заказания для... Ну, в общем, это какой-то буст Для пауков Они начинают быстрее бегать, соответственно, быстрее бить Вот как сейчас Будет Внимание О, полетели, полетели Нифига, себя чего они как сильно по не убьют А, у них защиты от колющего нет никакой Неплохо Но она скоро кончится, к счастью, конечно же она не очень долго длится. Но, опять же, нельзя, чтобы он умирал очень близко к тебе. Потому что... Он взрывается и наносит 50 урона, по-моему. А то и... 50 урона? Ну-ка, напомни мне, пожалуйста. Да, теряет 50 урона. Хотя, сейчас это не так критично, но не будем все равно попадаться. Так, это последний паучок. Вроде бы, да? Да, это последний паучок. В деревьях ничего нет. Пожадничали. А, нет, есть. На одном есть. Отбегаем. Так, поэтому той нашей, так сказать, всей бригадой мы побежим слева, а сами пойдем прямо. Потому что заодно бригады, так сказать, проверим, если там еще что-нибудь. Хорошо. Так, увеличим как раз дальность атаки. Так, давайте подведем их, наверное, прям максимально близко. Это в какую область? Это вот сюда, куда-то. Так, мы пойдем здесь, соберем с деревца. Наверное, там денежка. Предполагаю, что да. А здесь посмотрим, сейчас по дороге всплывет что-нибудь то, что мы можем взять. По-моему, там нет ничего, но все равно лучше проверить. Да, денежка. Ну, опыт, опыт, что сказать. Сколько уже прохожу? Нет, тут, кстати, да, не рандомная составляющая в плане лута. То есть тут фиксировано везде, все фиксировано лежит. Поэтому плюс-минус знаешь, что тебя ждет. Так, атаковать мы пока не будем, мы дождемся наших ребят. Сейчас они более-менее все поближе подтянутся, потому что кентавры очень быстрый. Понятное дело, почему, да? Объяснять не стоит. Сами прекрасно понимаете, по какой причине они шустрые. В принципе, наверное, да, мы атакуем. Поехали. прям, ну, очень жирные, эти хромые Ничего с ними не сделаешь Ну, пока урона нет, опять же, да Потому что еще слишком слабенький Ну, вот, из, из этого уровня я не выжил, максимум, к сожалению Так, подожди, подожди, рано А то сейчас автоматически все переключится Ну, куда ты? И так, завалим сейчас Никуда он не денется. Так, тут ничего, нечего, нечего мне подобрать. Так, а вот и феечки у нас, да? Нашли фей.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 мы поможем тебе! Ну что ж, Фей мы нашли, спасли от, от смерти, так сказать. Все отлично. Следующую миссию будем приходить уже на следующем видео, потому что сами видите, да, миссии затянутые получаются в результате того, что мы исследуем каждый уголочек карты. Вот. А вам спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайки. Ой, краш-то задел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии по тому, как вам игра И вообще видели вы ее раньше А я с вами прощаюсь, до следующего ролика Всем счастливо!